Здравствуйте, дорогие друзья, снова с вами Любовь Таежная. Хочу сегодня рассказать историю о том, как я попала на YouTube и вообще что с этим связано. Если вы зайдете на мой канал и посмотрите дату создания канала, то вы упадете в обморок. Я тоже упала в обморок, когда я зашла на канал совсем недавно созданный месяц-полтора назад. У него уже 200 подписчиков, а я, по-моему, с 2011 -го года создала канал, но начала туда записывать в 2014 году, то есть 3 года, 3 года, 54 подписчиков, ну 55. Ну что это такое? Вот, а началось все вот с чего. Ну интернет я там завела-завела, в одноклассники зашла, с подружками давай там списываться, всякими одноклассниками, всякими там однокурсниками, но возраст у меня уже не свежий, я не первая молодость, мне всего-то 18 лет. И в моем этом юном возрасте далеко не все мои одноклассницы и подружки вообще пользуются интернетом. И мне интересно, а мне интересно почему-то. Я, значит... У одного зятя своего увидела, ага, интернет, в Москве они живут. Ага, интернет, это так круто, это так интересно. Приезжай сюда, на наш Урал, в нашу провинцию, и сыну говорю, мне нужен компьютер, мне нужен интернет. Ты где-нибудь выкрутись, найди мне. Он говорит, хорошо, я тебе принесу, я там у друзей спрошу, старый вот такой. Но пока он еще не принес, а где же я взяла? А, у меня был такой дневник, раньше покупали дневник для... Книжка для девочек такая. Там было написано, как печатать в Windows вообще. И там была написана программа, как научиться печатать вслепую. А раньше, когда-то еще в советские годы, я печатала на машинке, но не очень хорошо. Но пыталась учиться вслепую. Такой маленький опыт был. Я, значит, нарисовала себе клавиатуру на бумажке где-то. Она у меня, наверное, до сих пор валяется, лежит прибранная. Вот. И вслепую. Без интернета, без клавиатуры, вообще без компьютера, вот так вот начинала делать пальчиками своими. вот так. А я играю на музыкальных инструментах некоторых. И у меня как бы пальцовка-то, пальцы-то приучены делать какие-то разные движения. Ну и все, и так запомнила буквы, расположение букв, и уже вслепую. Через некоторое время, муж, ой, муж говорю, сын принес мне компьютер, клавиатуру, я там косынку, всякую фигню, потом раз появляется интернет. Хорошо, проходит некоторое время, я на ютюбе вообще ничего не смотрела, не знала даже, что он есть. И тут у меня родилась правнучка 4 года назад. И я набрала, ну что-то там про роды, что-то такое набрала, и раз у меня выпадает Флорида-Ялта, роды в Америке. Я давай смотреть, я там смотрю, полезли другие другие, и другой канал, и третий и четвертый. И я стала за них зависать, смотреть, смотреть, смотреть. В том раз мне выплывает какой-то деревенский канал. Ой, думаю, где это же деревня, и давай смотреть. А, ну я когда посмотрела вот это вот, думаю, ну я тоже так могу. У меня он телефон, он вообще крутой. Я давай на него снимать. Вот там первые видео, у меня такие качества не, не ахти. В общем-то, я. Некоторые видео сняла, подружкам показала, где в Одноклассниках они в Одноклассниках то смотрят, мне браво кричат бис, а на YouTube они не могут зарегистрироваться и никто не смотрит просмотров у меня мало, только там некоторые дети смотрят мои знакомые. Ну ладно, я тогда думаю, а фиг с ним, буду для себя, для детей, для памяти. Пройдет несколько лет, они будут с удовольствием смотреть. Ну и так снимала, снимала. Забрасывала, забрасывала видео, мне самой стало интересно то монтировать, то еще чего. У меня ничего толком не получается, но я все равно наберу в YouTube, как сделать вот это, вот это, и начинаю там что-то изучать. Проходит некоторое время, дети мне говорят, мама, какая ты молодец, ты так снимаешь, нам так интересно, как ты тут живешь. Потому что некоторые дети живут здесь, в городе, а некоторые живут в другом городе. И вот которые живут в другом городе, они смотрят, как мы живем в этом городе. И с удовольствием в это смотрят. Вот. Ну хорошо. Они мне взяли, сложились и купили камеру. Теперь что у меня камера есть? Вот я на нее снимаю. Вот. Потом через некоторое... Ну и вот так вот я попала на YouTube. Вот. И теперь я снимаю. У меня правда сломался один уже ноутбук. И я не могла сразу другой купить. По бюджету теперь я вот купила новый и у меня началась вторая молодость в ютубе не стеснялась кому-то обращаться а я не могла найти свою изюминку но ну, снимаю про жизнь да и снимаю а что там нету изюмки есть семейные каналы ой, с... многодетные есть каналы эти Сельскохозяйственная, да, жизнь в деревне, в деревню, семья в деревне, деревенский канал там такой-то семьи, деревенский канал очень многодетной семьи. Ага, многодетные появились и такая. И я не могла найти свои изюмки. Несколько дней назад появился дневник приемной матери, а я что, тоже приемная мать? И для меня эта тема приемных родителей, детства, сиротства, опекунства и многодетности – это моя тема. Я проработала много лет социальным педагогом, и я вообще с детства влюбила все это. Как бы у меня душа на это откликалась, она фанила, она звенела, она раскрывалась на эту тему. Всегда. Я хотела иметь очень много детей. Как минимум восемь я хотела родить. Ну, Господь, ну я восьмого сейчас воспитываю. 8, но не всех родила, но воспитываю восьмого сейчас, Толика. Вот. И я такая смо начала смотреть, вот это как круто, давай что-то там им писать, потому что у меня опыт огромнейший по это, в этой теме. И вот тут меня торкнуло. Значит, это тема моя. И стала я смотреть многодетные каналы. Но таких многодетных каналов, в которых бы развивалась тема многодетности, опекунства или приемной семьи, у нас на Ютьюбе... Вернее, мне вот попалось мало. Буквально вот по пальчикам пересчитать. И теперь я... Ну, я думаю, да, я сейчас переименую канал. Я называюсь Любовь Таежная. Там про многодетность в моем названии вообще ничего нету. Но мне так нравится мое название. И оно нравится многим другим людям. Поэтому я его переименовывать не хочу. Но содержание там будет, конечно, жизнь многодетной семьи в настоящем, в прошлом и в будущем. Вот такое у меня сегодня видео. Привет, Татьяна. Хоть ты... А, да, ты многодетная, Татьяна, казачка. Многодетная, трое детей. Но основное содержание канала ⁇ это сельскохозяйственная деятельность. Вот. А многодетность как бы там сквозь промелькает. Я уже стала... И все, что говорится в этих деревенских каналах, это тоже мое, потому что я... Прожила в деревне много-много лет. И коровы, и овцы, и косы. Правда, не было курицы, свиньи, огород, теплицы, розы, арбузы. Все это я прошла. На севере. На севере. 59-я параллель. Вот так, если посмотреть, это граница между Средним и Северным Уралом. Это сейчас я живу 800 километров прямо на север от того места, где я сейчас нахожусь. Это Пермский край. Рожен, Привет, Сережа. Нравишься ты мне очень нашим уральским говорком. Тоже очень люблю тебя смотреть. Вот. И еще есть кое-какие там в березняках есть один канал. Я его смотрю, лесные тропы. И все это как бы я сама уральская, поэтому я название-то менять не буду. Но саму деревенскую жизнь я с удовольствием смотрю, моя душа отдыхает, потому что я это все прошла много лет этим занималась. А сейчас я уже стала городская, стала ленивая. Но сердце все равно откликается на эти деревенские каналы, на таежные. Почему таежные? Я родилась и выросла, конечно, я в тайге. Не в городе, вот я сейчас хожу, а в настоящей тайге. Это было за Соликамском, как бы не соврать, 250-300 километров на север. Там, где были лагеря. Туда, где еще до войны ссылали раскулаченных людей. И это... Строгановские были леса и угодья вот эти лесные. Настоящая тайга, короче. Мои предки оттуда родом, коренные. вот. И значит, 6 лет я уже заряжала спокойно ружье. 16 размер был этого дула у него. И парни идут в тайгу белок стрелять. И я за ними ползу, волокусь. Они меня там выгоняют всяко как паршивую собачонку, кидают от меня, я все равно ревуда долезу за ними. То есть я первый выстрел сделала в 6 лет. И потом, когда впервые через несколько лет стала участвовать в соревнованиях, вот это в тире, я сразу попадала в яблочко, наверное. но предки-то охотники были. Вот. И поэтому это южная А любовь, потому что любовь меня мама назвала. И сейчас я тут маленький случай, мама мне рассказала, когда родился брат, была деревня, родом был, километров 20, наверное, от того поселка, где мы жили, и она туда ушла рожать. А родился он 11 февраля. Родился. Выписывают ее из роддома, через 10 дней раньше, в 10 дней выписывали. И что делать? Надо же ехать домой. И, значит, папа был военный, он где-то был вообще на точке, не мог за ней не приехать. Телефонов-то не было, письмо ты не напишешь, оно пойдет через задний проход куда-то там, придет через неделю. Вот. Ну и мама берет этого моего братика, недолго думая, садит его в рюкзак, даже не рюкзак, это был вещь, мешок военный. И, значит, его на лыжи и домой. Вот так вот раньше рожали. Ну, про роду я потом расскажу. На этом всем пока. Передача моя закончила. Подписывайтесь на канал. Если понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, тоже ставьте лайки. Что-нибудь пишите в комментариях. Там мне же надо подписчиков набрать, ребята. Всех люблю, уважаю, люблю, смотрю. Всем привет передаю.